Любимый человек, месяц над нашейю крышей светит, вечер, стоит у двора, маленькому стримеру, и уже огромному чату спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет. В робушек Спит добрый Чатик Спит суедолог, Родной а -а -а -а. А -а -а -а. Спи, моя крошка Мой птенчик Пригожий Баюшки, баю, -баю никакая печаль, не тревожь, добрую душу твою, и не увидишь ни горя, ни муки, то ли не встретишь лихой, спи мой воробушек, спи добрый чатик, спи сует родной. Спи мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. Смел, орлюнг, на ясной зоре. Вылетишь ты из трима, ясное небо. И добрый чатик списывает долго родно.